Сегодня попытался вспомнить о том, приносило ли мне добро, хоть когда-то пользу. То есть, был ли какой-то объективный положительный результат от того, что я кому-то помогал. Знаете, нет, я не вспомнил такого момента. Более того, я прекрасно, отлично помню, как меня разводили на деньги. Могу описать даже, наверное, как-нибудь как-нибудь я это сделаю. Четыре... Больше пять, извините, чуть было не обманул сам себя. Пять случаев было, когда меня подобрати братья моей душевной очень так хорошо развели на бабки. Причем это были близкие люди, это были, это были действительно, как мне казалось на тот момент, нуждающиеся в помощи люди. И каждый раз, что самое отвратительное в этой ситуации, то, что каждый раз, когда я обжигался, я зарекался. Говорил, что все, хватит, я больше не буду помогать. Не буду больше верить людям, ну, как, блин, так, это ж некрасиво, ядрен батон. Как вообще люди могут после этого спокойно спать, когда они вот так вот нагло и легко развели меня на бабки. Причем на хорошие бабки, нормальная такая сумма. И все равно потом наступал определенный момент, приходила некая отдушина, то есть ты успокаивался, проходило время, и я опять начинал потиху верить в людей. И когда они обращались ко мне за помощью, так слез, слезно, так так душераздирающий, так душесчипательный, когда они просили меня о том, чтобы я им помог, я снова это делал и снова оказывался в проблемной зоне, скажем так. Есть такое выражение «попасть в просак. Вот это примерно то же самое. Но в данной ситуации я терпел финансовые, э, финансовые неудачи, финансовые, скажем так, затруднения из-за этого. И опять же морально очень сильно переживание. К чему вообще я клоню на самом деле? Я не призываю вас не делать добрых поступков. Но это было бы как-то кощунственно, наверное, отчасти. Хотя все относительно, и каждый из нас сам определяет, что для него плохо, что для него хорошо, что кощунственно, а что совершенно нормально и естественно. Суть в другом. Суть в том, что... Нет, призывать, да, это однозначно не буду, извините за путаницу. Но я предложил бы вам, порекомендовал бы вам поступать с людьми зеркально. В принципе, я, наверное, говорил об этом не раз. Сделал вам человек что-то хорошее, ну, соизмеримо ответьте ему, как я не знаю, выразите свое внимание, покажите, что вам дорого то, что человек по отношению к вам так себя ведет, что он проявляет добро, щедрость, там я не знаю, взаимовыручку, сочувствие или еще что-то. Это не важно совершенно. Проявления могут быть, могут иметь разные формы, но не делайте каких-то жертвенных что ли поступков я говорил вам о том, что нужно быть эгоистом я говорил вам о том, что только позаботившись о себе полноценно и крепко стоя на ногах вы сможете помогать тем, кого любите и действительно сможете заботиться об окружающих людях это правда, это, это факт и тут я не знаю, какой дурак может со мной поспорить на эту тему но не бросайтесь на амбразуру не рвите на себе тельняшку не отдавайте последний, не снимайте последнюю рубаху, ведь мы именно так и поступаем в большинстве своем. Мы откладываем, откладываем, делаем, ну если говорить о деньгах, к примеру, да, о каком-то благосостоянии. Мы делаем какую-то нычку, золотой запас, кубышечку, мы думаем, что вот, пригодится. И знаете, да, в жизни очень много моментов, когда то зуб треснул, надо срочно лечить, бабки нужны, то, не дай бог, какая более сложная травма. Не дай бог, там еще, извините, я атеист, но это такая паразит фраза. Да? Вы уж на нее не обращайте внимания В общем, случаев в жизни, когда вам понадобятся деньги Совершенно внезапно, даже при нормальных обстоятельствах При нормальном потоке жизни Их очень много, и они появляются совершенно внезапно Все предугадать невозможно В принципе невозможно Это жизнь, тут такая математическая выкладка Что ее и посчитать то невозможно Страшные цифры Поэтому, когда вы готовите какую-то кубышечку, и потом приходит какой-то человек и давит на жалость, и вы вроде бы этого человека знаете, а некоторые знают этих людей очень хорошо, как у меня было, и с друзьями детства, и с родственниками. Знаете, это, казалось бы, уже от кого от кого ждать подвох, от кого ждать проблемы, но... Люди говорят, люди обещают, люди клянутся вам, что они вернут. Может быть, в тот момент они и верят в то, что они так поступят. Понимаете, это как с кредитом, ты берешь... Чужие деньги отдаешь свои, по итогу возвращаешь. Хотя, на самом деле, какая разница тут. Ну, это чисто, чисто ситуация эмоций, чисто ситуация восприятий, наверное, того, как мы относимся к этому. На самом деле, и те, и другие деньги чужие. Да вот Поэтому, да, возможно, они верят. Может, они изначально закладывают обман, ложь, корысть, алчность. Может, они изначально знают, что подведут вас, но понимают, что другого выбора у них нет. Я на них разговаривал со своим племянником и... Как-то мы вот коснулись вопроса относительно дружбы. И я им сказал, что, знаешь, те люди, которые вокруг тебя, они тебя предадут. Ну, рано или поздно они тебя предадут, потому что все на самом деле зависит от обстоятельств. Сейчас вот если у человека все хорошо и у тебя все хорошо, вы вместе строите какой-то бизнес, какие-то дела там решаете. Но случись у человека какая-то беда прям серьезная, он может даже неплохим человеком быть на самом деле. Он может быть вполне, вполне нормальным, вполне объективным и... И даже может искренне считать, что он тебе друг, и что он верный друг. Но случись какая беда с близким, там, или еще с кем-то, или еще с чем-то, неважно, какие обстоятельства будут, но они будут очень жесткие, очень критические, очень колючие. И они поставят человек перед выбором. Либо он жертвует вашей дружбой, и по итогу он помогает кому-то из своих людей, или решает или свою проблему, или близких, и он выберет их. Понимаете, он, он пожертвует этой дружбой, он моментально совершенно избавится от вас, только чтобы решить свои вопросы, закрыть свои проблемы. И так, наверное, так устроен каждый человек. Честно сказать, я вот про себя, если говорить, да, я могу себя считать последним из оставшихся на планете друзей. То есть человек такой с какими-то моральными ценностями, там, с ответственностью, с благородством, наверное, даже каким-то, с жертвенностью, возможно. То есть я из тех, видимо, людей, кто в определенный момент может спонтанно бросить под машину, спасая ребенка или в огонь, там, или еще что-то, не поразмыслив над ситуацией и тупо подставив себя таким образом. Ну, возможно, по крайней мере, мне хочется так думать, хочется находить в себе какие-то благородные черты, и что-то человеческое. Но как это бывает по факту, мы сами понимаем, что совершенно непредсказуемо. Может, окажешься... Или я окажусь самым большим трусом и в нужный момент спасую и не сделаю ничего хорошего, а буду просто наблюдать за тем, как тот другой погибает. Я не знаю, это, это момент ситуации, это миг ситуации, знаете, это такая, такая модель, которая непредсказуема, тоже тут срабатывают разные функции человека и какой вывод молниеносный в ту секунду он предпримет, но это сложно сказать, в том числе и о себе. Потому что я, вот, честно вам скажу, даже по, по вредным привычкам, там, по каким-то, если смотреть на самого себя, казалось бы, такая штука, как самообман. ну как она может существовать? Самообман. Как можно самого себя обмануть? В принципе. Некоторые, наверное, так и предполагают. Но я задаюсь вопросом, так глядя на свою жизнь и думаю, ну вот были моменты, когда я себе обещал, <coughs> я себе давал слово, я там себе прям клятвенно... Клятвенно, клятвенно, клятвенно, понимаете? А в итоге я брал и под, под влиянием какой-то слабости, или глупости, или дурости, или легкомыслия. Я вот эту секунду брал и перечеркивал собственное обещание самому себе. Выходит так, что я сам себя умудрился обмануть, понимаете? Поэтому предугадать, как человек поступит. Даже если он самый любимый, самый близкий, самый дорогой. Сын ваш или брат ваш или родитель ваш. Не, ну, наверное, так близко я пуш не стал залазить, Потому что все-таки мне хочется наделять близких родственников, ну и ж, тем более родителей и детей, какой-то святостью. Почему? Потому что, ну блин, если уже они предадут, то какой смысл тогда вообще во всем этом обществе, во всей этой жизни, и во всей морали, которую мы себе всячески навязываем и обожествляем, наверное, даже в какой-то степени. Добрые поступки! Ну... Я все-таки остановлюсь на том, что нужно исключительно зеркально по отношению к людям себя вести. Сделал человек? Да, сделай ему в ответ. Ну, если хочешь сам, предположим, так спонтанно... Чуть ли не бескорыстно сделать что-то, хотя такого слова не суще... Слово существует, ситуация не существует, когда что-то бескорыстно. Даже когда мы кому-то помогаем, что-то даем, чисто проявляем некое благородство, мы все равно тишим свое эго. Это корысть, это алчность. То есть она не выражается в данной ситуации в денежном эквиваленте, она выражается в моральном эквиваленте, в духовном, так называемом, в кавычках. Человек себе такое вот удовлетворение покупает. За счет того, что вот он кому-то так немножечко помог, кому-то милостыню дал, кому-то там денежку в конверте подсунул, кому-то шмоточку свою, которую уже не носит, подарил. Человек нуждался, вот, он получил, ему кайфово. И ты такой типа сидишь и улыбаешься, и, ой, какой я хороший, какой я обалденный. Э, вся благотворительность, она в принципе вот на этом уровне и происходит. Именно по этой схеме. Ну, если это не связано с сокрытием или аннулированием налогов там. Но ну, мы уже не будем лезть так глубоко. Поэтому доброта лично в моей жизни ну, ничего она не дала. Если есть единомышленник, ну вот как, к примеру, у меня единомышленник, моя мама, да, я, э, есть общая цель, мы идем к какой-то своей назначенной, там, запланированной мечте, и мы вместе в нее вкладываемся, и я вижу, что мама всецело меня поддерживает и жертвует своими какими-то делами, ну, накоплениями, там, богатствами, <смех> это так смешно звучит, но образно выражать. Тогда я понимаю, да, и как бы от нее я не жду подвоха. Но если кто то другой, не знаю, можно ли гарантировать, что человек, который обозначил себя как ваш единомышленник, что он вас в последующем не кинет и не заберет вот это вот единомыслие на свою сторону, то есть не перетянет на себя одеяло? Нет, я бы не стал гарантировать. Обычно так и бывает, два человека, два друга, там заводят какой-то бизнес. Вместе у них все поначалу нормально складывается, пока они не достигают определенной вот планки, определенной высоты дохода, определенных каких может быть, проблем в том же самом бизнесе. Ну или, опять же, там что-то. Факторов исключительно много. Я не стану утверждать и составлять списк, какие конкретно факторы становятся триггером, там, стимулом для того, чтобы друг друга подвести, кинуть, и чтобы хороший человек образно выражать. Опять же, в кавычках, это все относительные величины. Чтобы этот человек взял и вдруг резко стал плохим. Очень много для этого причин. И племяш меня так спросил, говорит, ну, э, это же ведь не факт, что они меня предадут. Ну, ты так, говорит, заявляешь, как будто это прям неизбежность. А я, говорит, считаю, что есть процент вероятности, что друзья мои останутся друзьями. Я говорю, конечно. Как и все в нашей жизни допустимо, может быть, этих людей никогда не коснется никакая беда, может быть, они вот такие баловни так называемой судьбы в кавычках, и они пройдут гладко вместе с тобой там по бизнесу, там, по, по жизни, и вы будете дружить с семьями, и, как говорится, умрете вместе в один день там где-нибудь э, на банкете по поводу там столетия, не знаю, неважно, это ерунда все. Вот. Такой процент вероятности тоже допустим. Ну я и не призываю вас, на самом деле, чтобы не делать ничего долго. Просто делайте это как так разумно, как-то взвешенно. Потому что вот по себе могу сказать, вроде я такой конкретный человек, да, а все равно позволяю себе допускать какие-то слабости. Человеческая натура, она не идеальна. Это, это очевидно. Что ж. В каждому из нас есть какие-то изъяны. В ком-то их больше, в ком-то их меньше. Кто-то им потворствует, кто-то с ними борется. Жизнь, она такая. Просто помните, что... И фраза, кстати, неплохая, такая поговорка есть. «Дорога в ад вымощена благими намерениями». Да? Или вот еще есть одна фраза очень хорошая. «За каждый добрый поступок мы рано или поздно ответим». Тоже Я думаю, что вот эти вещи как раз они имеют место быть. А раньше, как там в молодости, я, может, не совсем понимал смысл данных слов, но с опытом, с опытом, с опытом. Чем больше обжигаешься, тем чем больше спотыкаешься, чем больше ублюдков по своей жизни встречаешь. А ведь я видел много ситуаций и так, со стороны. Я видел, как э, хорошие мои знакомые, очень хорошие, они помогали, там вообще речь шла о очень больших суммах. Там человек продавал квартиру, потом помогал, вкладывался в бизнес. Мне, конечно, страшно даже представить, как это можно так вот таких, такие суммы раздавать и при этом не позаботиться о том, не предположить тот момент, что тебя эти люди предадут и тупо просто не вернуть тебе эти бабки. Но вот это как бы, тут когда берешь расписки, берешь там всяческие обязательства у нотариуса, их заверяешь, там еще что-то делаешь. Ну, я таким не занимался, но я вообще привожу пример. И то через суд потом все равно не можешь свои бабки забрать. Хотя казалось бы, столько, столько моментов гарантийных ты себе позаботился, сделал. И вроде как с точки зрения закона ты защищен, и суд будет на твоей стороне. Но потом взыскать просто не с, чего, не с Ну то есть человек аннулирует там все свои доходы, аннулирует все свое состояние. Там оно на ком-то другом записано, и ты ничего совершенно не можешь ему предъявить. А если у него еще есть такие... Моменты, как малые дети и прочая херня, то, тут вообще Иисус не поможет. В том плане, что он просто не сможет с него взыскать там, определенного рода сумму. Но дело даже не в деньгах, дело даже не в сумме. Можно даже на поступках вот так посмотреть. Ведь это само по себе паскудство, когда ну, ты делаешь человеку что-то хорошее. Причем э, это как бы даже не твоя фантазия, не твоя э, инициатива. Человек к тебе пришел, человек постучал в твой дом, человек клятвенно просит тебя помочь. Ты хрен с ним, ты ему помогаешь. Ты жертвуешь частью своих каких-то накоплений. Да похер, просто даже идешь, помогаешь что-то сделать. И в итоге человек тебе отвечает негативом, отвечает тебе гадостью какой-то. И по итогу ты еще и узнаешь, что человек о тебе исключительно хренового мнения, он там поносит тебя, на чем свет стоит, за спиной, за твоей... Это, конечно, удивительно. Вот такое поведение людей, я считаю, исключительно недопустимым. Но что ж поделать, к сожалению, вот мы живем в таком обществе. И да, оно было бы лучше, стало бы лучше, значительно лучше, если бы оно стало честнее. Но я так предполагаю, такое нам не светит. Слишком мало условий для этого. Слишком мало... Ладно, не будем вдаваться в эти подробности. В общем, добро, пусть оно будет зеркальным. Наверное, это будет справедливо. Я всегда был сторонником чего-то такого под названием справедливость. Мне кажется, это как весы. На один берешь, взвешиваешь на другой. И если они уравновешены, значит все правильно, значит баланс присутствует. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Мне интересно, о чем вы думаете.